Всем привет, сегодня у нас видео про Bank и сетевую зарядку в одном лице от компании Базеус. На упаковке красивые рендеры устройства и ключевые характеристики, которые я отдельно вывел на экран. Попрошу заметить, что характеристики меняются в зависимости от режима работы. Также на коробке есть код, по которому в теории можно проверить, что устройство подлинное. В комплекте само устройство Type-C на Type-C кабин, инструкция, гарантия и мешочек. И вот мешочек вызвал первые вопросы. Лично мне показалось, что на промо-материалах он из другого материала и сделан несколько аккуратнее, но возможно мои глаза меня обманывают, и все именно так, как и должно быть. Да и не ради мешочка мы это устройство заказываем. Поговорим чуть-чуть о корпусе. На корпусе всего одна кнопка, по нажатию на которую показывается уровень заряда. Под кнопкой 4 светодиода, самый нижний светодиод меняет свой цвет при активации режима Quick Charge или Power Delivery. При этом фактических делений заряда 5. Нижний светодиод в зависимости от заряда аккумулятора сначала горит, а потом мигает. Я надеюсь, что на видео видно, что корпус собран, мягко говоря, не идеально. Две части мало того, что имеют большой зазор, так еще и находятся на разной высоте. Но это не самая большая проблема. Вилка, которая вставляется в розетку, не убирается. И это при том, что в версии под американские розетки она собирается. Что мешало сделать аналогичное решение, кроме мысли «и так купят, чего заморачиваться» я не знаю. Примерный размер вы видите на своих экранах. Ставим устройство на зарядку и… А что это у нас за непонятная индикация? Почему все светодиоды мигают? Смотрим в инструкцию. А там про это ничего нет. Возможно устройство зарядилось? Нет. Скорее всего, это индикация того, что устройство, а точнее аккумулятор, перегрелись и мы ждем, пока оно охладится. Тестов в помещении было жарко, между 27 и 29 градусами, но это первое устройство, которое так себя ведет. Как вы видите, корпус устройства свыше 50 градусов, думаете это рекорд? Вот вам зарядка другого устройства на максимальной мощности. Как я вижу, устройство действительно выдает 45 ватт. Но спустя час температура в верхней части более 70 градусов. Хотелось бы узнать температуру внутри, но к несчастью ломать устройство нельзя. А как разобрать без варварских методов я не нашел. Я зарядил это устройство, разрядил, подождал и поставил снова на зарядку. За время зарядки оно останавливалось на четыре 4 раза. Суммарно зарядка заняла около 4 часов. Я понимаю, что в помещении не прохладно, но 4 часа, вы серьезно? Позже проверил в более прохладном помещении, зарядка заняла около 3 часов. Это, конечно, примерно на четверть быстрее, но все равно не супер быстро. Через usb type c устройство можно зарядить примерно за 2 часа 40-45 минут. При этом устройство не все время заряжалось 12 вольтами, примерно через полтора часа оно переходит на 5 вольт. Теперь про режим пауэрбэнка. При отдаче 5 и на 9 В я проблем не заметил, но когда мы переходим на режимы 12 и на 20 Вт, устройство начинает греться и в какой-то момент понижать напряжение на выходе. Да, опять же в помещении было около 27 градусов, но с другой стороны я подобных проблем у других устройств не видел. В случае с 12 В удалось снова включить исходные 12 вольт, а вот 20 вонт возвращаться отказались и устройство разрядилось. Извините за расфокус на видео, думаю, разобрать что на видео и убедиться в проблеме можно. Количество отданных ватт часов уменьшается с увеличением напряжения, но это не удивительно. Ну а теперь еще одна маленькая ложка дегтя. Предположим, вы захотели зарядить свои беспроводные наушники, или кейс на них, или еще какое-то устройство с очень маленьким аккумулятором. В режиме работы от розетки проблем нет, но вот в режиме Powerbank а при слишком малых токах устройство через некоторое время прекращает отдавать ток и отключает выход. Пороговое значение, которое я нашел в ходе экспериментов, около 50 мА. С одной стороны этого хватит, чтобы подзарядить хоть и не до 100% большинство подобных устройств. С другой стороны, у многих других powerbankов можно трижды нажать на кнопку питания или поддержать ее, и устройство перейдет в режим зарядки устройств с малым потреблением. Но этот Powerbank так не умеет. Как по мне это очень детская болезнь, и я удивлен, что встретил ее в 2021 году. Последний пункт это, что будет, если разряженный Powerbank воткнуть в розетку и при этом в него воткнуть заряжаться, к примеру, телефон. В инструкции сказано, что если потребление будет более 9 Вт, то будет заряжаться только подключенное устройство. Если менее 7 Вт, то оба устройства. По моим тестам примерно так оно и есть. И напоследок мои мысли. Возможно, они кому-то будут полезны. С одной стороны, проблема с перегревом не очень приятна. Особенно это будет неприятно для жарких регионов. Наплевательское отношение с закрепленной розеткой также удивляет, а отсутствие режима отдачи малых токов настораживает. Да и емкость 10 тысяч мА не впечатляет, хотелось бы около 15. С другой стороны, я не особо вижу конкурентов у данного устройства. Да и максимальная мощность 45 Вт радует, хоть и только от розетки. А у меня на этом все. Спасибо за просмотр. Хорошего вам дня!